Здравствуйте, друзья! Сегодня научимся последний базовый урок вращения на кистью. И в конце конец хочу добавить, что очень сильное оружие. С нучаками очень мастерский владелец происходит. Нучаками можно нанести очень большой вред, очень серьезные травмы. Даже мощными убить. Так что, когда учитесь, пользуйтесь с умом и будьте осторожны.